Насосы, да, как один из ярких примеров оборудования, та же самая схема, да, то есть есть устройство оборудования в насосах, есть такие схемки, которые во всех учебниках процессовым аппаратом приводятся в инструкциях насосы. Мы видим, да, основные компоненты этого оборудования, углы детали. Соответственно, на этапе описания этого объекта, типового объекта ремонта, собрать эти основные элементы конструкции, некий справочник, как вы поняли, это справочник углов. С точки зрения опять-таки насосов, если вы занимались этой темой, пытались это сделать, есть ГОСТы, там много ГОСТов, в которых описаны те самые принципы классификации насосного оборудования. И опять-таки с точки зрения какой-то конкретной задачи вы можете выбрать как бы, тот принцип классификации, который вам нужен там, для ваших задач. Мы ну, видно, да, что здесь есть классификации по принципу действия, да, то есть динамические объемные, да, трения, лопастные, роторные. То есть здесь видно, что вот если взять ГОСТ и, и как бы, документы, которые вообще есть, то здесь проблема в том, что они неоднозначны. То есть здесь есть и основной принцип действия, и конструкция лопастной, да? где-то там еще уточнение, что он там освоен либо какой-то центробежный. опять таки задача вот этой проектной группы совместно – это выбрать тот принцип классификации, который вам необходим для решения вашей задачи. Не обязательно брать все вот эти вот блоки, которые есть. Для себя мы достаточно давно уже определили двухуровневый принцип классификации, то есть насос центробежный, нас это устраивает для большинства проектов для первичного описания объекта а с точки зрения его конструкции. Ну, дальше при, примеры, да, примеры нахождения этого объекта в иерархии, как я и обещал, да, то с точки зрения насоса, именно насоса конкретного центробежного, скорее всего, он находится на позиции. Здесь видно, да, то в технологии часто не пишут, что это насос центробежный, какой-то да, Там пишут, какая функция нужна технологу на этой позиции. В данном случае мы видим, что технолог... При описании процесса написалось просто подача амиака в емкости Е1. Здесь нет слова насоса. Соответственно, наша задача описать эту позицию, чтобы по ней мы общались с технологом, он позициями мысли. А в механика есть позиция именно самооборудования насос модели. Помните, да, связанный оборудование двигатель вращает этот насос. Мало того, на этой подаче стоит датчик давления. И вот он, датчик давления и его канал. Это пример некой такой достаточно детальной иерархии, которая описывает, как бы насос. Да, на самом деле позицию вместе со всеми объектами, которые они стоят. Опять-таки, да, с точки зрения описания этого оборудования, то, что я говорил вначале, есть отдельная система классификаторов, вот он центробежный, есть его компоненты, узлы, детали. Да, и, соответственно, вот эта тема как бы наших дальнейших выступлений. Но дальше все вещи, связанные с техкартами, с дефектами, они привязаны уже к объекту. Не просто насос, а именно элемент конструкционный в этом насосе как объект отдельный.